Добрый день. вы задумывались вообще о перспективах рынка стоматологических услуг? Наиболее интересные перспективные направления: как себя позиционировать в клини клинике в рамках работы со страховыми пациентами, в рамках работы за наличный расчет. Будет ли это авторская клиника, будет ли это сетевая клиника, будет ли это многопрофильный центр, в котором есть общий спектр услуг, необходимых для пациента любого потока, любой любого способа оплаты. А, как вы думаете, вообще перспективный план, насколько он интересен? Перспектива на 3, 5, 7 лет или наоборот перспектива должна быть на квартал, 2 квартала, 3 квартала? Я вам расскажу о системах планирования, о возможностях своего диверсификации своих рисков и своей работы в рамках страховых компаний, и, и за наличный расчет на своих вебинарах. Эти, эти циклы будут интересны не только начинающим клиникам, но и клиникам уже состоявшимся. Приглашаю вас на свой онлайн-курс.